Сейчас я вам продемонстрирую эту операцию вживую на человеке, которую мы с вами только что сделали. В данном случае была устранена рецессия по первому классу по миллеру. В одном случае присутствует абразия, во втором нет. Толщина керотинизированной десны более миллиметра. Рецессии две сразу мы устраняли. Но методика того же коронального смещения допускает, Устранение рецессии не в области не только одного, но и двух зубов одновременно. Так. Измерение глубины рецессии, откладывание. То, чем мы с вами занимались, мы измерили глубину рецессии, прибавили к ней миллиметр, отложили эту точку от вершины анатомического сосочка, выбрали зону препарирования точку препарирования начала хирургического сосочка и произвели вот такой трапицевильный разрез. Дальше происходит, здесь уже показан дизайн лоскута, непосредственно с полнослойной зоной, с расщепленной зоной, депитализированными сосочками, вот этот гель, это, который обработан на поверхности корней, это мобилизация самого лоскута, полировка поверхности корня кормотологическими бурами, в данном случае был использован алотрансплантат, его фиксация обычными межзубными зуловыми швами и ушивание снизненно костичного лоскута с сопоставлением хирургических, анатомических. Вот этот результат после снятия швов через. 14 дней. Сегодня с вами рассмотрим тот же самый клинический случай, который я вам обещала, третий класс, одиночная рецессия, сочетающая ассоциированное сообразие твердых тканей и отсутствие международного слисочка дистального. Методика операции хрональным смещением с применением э, соединительной тканого детализированного трансплантата с вы видите объем кератинизированной десны, который в принципе отсутствует. Но тежей и мышечного какого-то натяжения там э, у этой пациентки не было, что позволило нам провести корональное смещение. Еще раз напоминаю, что мелкое предвидие там, наличие э, мощных мышечных тяжей является противопоказанием для данной методики. Выполнение трапециевидных разрезов. В данном случае... От высоты дистального с мы также отступали ту же глубину рецессии плюс 1 мм. Соответственно, сам лоскус костичный был симметричный, что было очень сложно для вышивания и фиксации этого лоскута. Обратите внимание, что скальпель расположен строго параллельно оси зуба. Движениями от центра зуба от полнослойного там мы расщепляемся в сторону максимальных вертикальных разрезов. Таким образом выглядит уже препарирование с распатором. Это деэпиделизация сосочков анатомических. Я выполняю ее. Обработка поверхности корней кюриты. Здесь было пожелание пациентки не восстанавливать эстетически этот зуб, хотя мне настаивало а, от предварительной эстетической реставрации до границы предполагаемого цементно соединения для этого зуба. Но пациентка категорически от этого воздержалась, поэтому нам пришлось оперировать в том состоянии, в котором она была, тщательно просто обработав зону абразии. Это поверхность неба, здесь мы измерили толщину предполагаемого донорского места. Выполнили забор синтетканного трансплантата свободного. Вот эта зона донорская так выглядит, она выглядит в ушитом состоянии. Я останавливаться на этом не буду, потому что Артавас Гитович вам все очень подробно и тщательно, поэтапно расскажет об этих методиках. Деэпитализация свободно деснилого трансплантата, превращение его в деэпитализированный и непосредственная фиксация аутотрансплантата в области рецессии с полным перекрытием трансплантата с зоной абразии. В данном случае это обязательная была часть, иначе слизистонокастичный лоскут невозможно было бы зафиксировать в этом участке, потому что Глубина абразии более миллиметра была. Вот фиксация костичного лоскута. На этапе снятия швов не было никаких осложнений у пациентки после операционного периоде. Все прошло хорошо. А вот это вот результат через год ее. На данной фотографии наблюдается зона выраженной кератинизации, опекая рецессия, почти полная, к моему удивлению, закрытие зоны абразии дефекта. Потому что я бы, конечно, реставрацию сделала на более, более глубоком положении, эстетическая реставрация, да, предполагаемого вот, цементно соединения. И отсутствие каких-либо натяжений. Здесь вот достаточно сильное отведение щёчное было. Для того, чтобы продемонстрировать вот эту побелевшую зону кератинизированной десны, которая является в -то, залогом того, что рецидива не будет и клиническая цель устранения рецессии полностью достигнута в данном случае, несмотря на то, что это достаточно клиническая сложная ситуация, третий класс с такой глубокой абразией.